Здравствуйте! С вами Корейский. Несколько минут Корейского. Анион Хашимникам. Анион Хашимникам. Приветствия. Здравствуйте. И сегодня я думаю, что надо выпуск посвятить печати. Как печатать на корейском. На компьютере, но это не касается телефонов. Касается компьютера. Потому что раньше была старая раскладка. А вот теперь это я нашел в Википедии. Здесь, там, в этой энциклопедии есть такой склад, всякие разные картинки. И вот там я нашел эту раскладку, которая совпадает с той, с той, которая... но она, в принципе, и здесь есть, вот в этом документе, который в группе ВКонтакте выложим. Таблица корейских слогов идет. Потому что все уже, собственно говоря, алфавит быстро выучили. Проблемы только я читал, но на некоторых у кого-то проблемы, кто недавно учит. С чтением, с правилами чтения, но это все со временем. Там, в принципе, ничего такого сложного нет, только надо читать. Вот я мало тренируюсь, поэтому, конечно, каждое слово, да, это напрягаться и думать, как, тем более, они там не подряд идет, да. Буквы не подряд идут, а слоговая система, то есть. В слоге. Слог расположен не прямо, а 3 может быть буквы 4. Поэтому, конечно, непривычно и трудно все это. Вот видите, им Мы это знаем, то есть это не читается у нас перед гласным. И он не читается. Вот так вот надо читать, не прямо, да, все это. Ну, еще там в Википедии тоже много информации интересной про южнокорейский порядок. Да, меня всегда интересовал порядок, чтобы выучить алфавит. Допустим, так же, как русский. А, Б, В, Г, Д. Е -е. И также выучите корейский. Ну, там, в принципе, в принципе, есть порядок, он отличается в Южной Корее. В Северной Корее отличается и даже название отличается. Ну, собственно говоря. Нет такого порядка, как у нас именно согласно гласной, там даже. То есть, да, в Южной, э, в Южной Корее и в Северной порядок этот отличается. В принципе, сначала идут согласные звуки, все по определенному. Это я потом в конце выпуска. Вот у нас Мтль, да. И с правилами, что тут. Например, в почиме. В подчиме это вот здесь внизу, да пишется согласный звук, как он читается да? Или два могут быть согласных звука и по определенным правилам. Также ассимиляция, это вот эти два согласных звука. И вот испыт испытывает э трудности. Я вот читал на форумах тоже. Да, я тоже испытываю, но ничего страшного. Я учу, поэтому... Вот она, корейская раскладка. Здесь, здесь она есть. И вот я хочу рассказать про то, как же печатать. Как же печатать, может, кто-то это еще не знает. Гльтя буква, Сури, звук и название. Да? Вот, вот, собственно, порядок. Мы потом посмотрим. В принципе, такой он, такой он и есть. Киек, ниен, тигрит, рель, миум, пирып, счет, он... тигрит, щит, чит, к, к, к, к, к, к, к, к, к, к, к, к, к, это здесь она оказалась к, это взрывной, да, он у нас где-то где вот, где вот там идет, это случайно. Вот и начинали мы уже, типа, а вот это здесь раскладка, здесь видите тоже, когда мы зажимаем Shift, мы печатаем, соответственно, вот здесь печатаем вот это уже у нас идет в подчиме и некоторые, да, некоторые согласны, почему они здесь тоже есть, потому что нам их приходится печатать иногда. Иногда в патчиме, и они не печатаются вот этим простым способом. То есть вот раскладки не печатаются вот здесь. Тут даже отделено левая часть клавиатуры и правая часть клавиатуры. Раньше все было совсем по-другому. Так, вот теперь... Тут у нас все, это, это что касается, что касается в подчиме двух согласных. Киок счет да, читается киок. Вот, вот это вот э, троица, да, у нас киок счет нин тирыд, тирыд нин хиит. Это у нас получается первый согласный читается. То есть, так-то легко. То есть, надо много-много таких слов прочесть. Даже не одно слово написать. То есть, анта, анта, анта, манта, манта, манта, Это много. Анта садится. Мок доля. А вот несколько таких вот уже сочетаний, чтобы уже запомнить. Но здесь еще дело в том, что когда этот глагол... Это же окончание... Да, окончание глагола. Но когда оно, э, так скажем форме да как это называется да в, в обычной форме то есть де, де, делать хотеть как это в русском я даже забыл называется э, форма глагола да что делать Обыкно, обыкновенная форма глагола вот и когда меняется тут может тут может стоять и глас, э, гласный звук и тогда читается у нас вот тирт э, он Читается как... То есть, он читается на самом деле. Ан, ан, ан, ч, э, э, может быть... Ан, ч, ан, ч, щ, йо, то есть, вот что-то такое, может, я как, какую-нибудь... Какое-нибудь не то слово сказал. Ну, в общем, смысл в том, что читается он обычно, да, как э, обычный согласный. И что это касается тоже... Манайо, например, там, да, что-нибудь такое. Тоже он нем... немножко... немножко читается. Хиит тоже этот читается. А здесь э, Манта, то есть Тигит становится взр... э, взрывным, взрывной согласной. Манта много. Вот, насчет э, насчет вот с Рилем э, Риль, да, у нас он, он такой звук, это не, такой напоминает, мож, может и даже читаться как Ле, ле, ле, ле, ле, ле. Поэтому Поэтому здесь, это вот по этим правилам мы их писали, но может это старые, еще устаревшие правила нам. В школе корейского языка МИР в Санкт-Петербурге говорили, что на самом деле корейцы уже не по этим правилам, то есть они где-то и произносят. Например, в каких-то словах чуть-чуть слышится. То есть тут по правилам мы должны читать тём-та, но читается как тём-та. Тём-та немножко слышится. Риль немножко слышится. Мок-та, тём-та. Вот, ну, можно так ориентироваться. То есть она э, слегка, слегка все-таки слышится. пип, uh, вот где, да, у нас пип, Тут совершенно, например, ну, в слове ее доль 8. Ее доль и ее доль. То есть это четко, ее доль. А в остальных случаях может, может быть она и читаться. Может она и читаться, может быть, где-то. То есть это в каждом, слое, в каждом слое получается, что у нас по-разному. Потом, толь год, толь хальда, хальда, ильта, ильта, ильта, хальда, ильта. Вот по этой таблице. Я учил вот по этой таблице, это в первой еще школе. Так, теперь вот почему у нас правила чтения, почему так не запомнить. В принципе, все это можно запомнить, выучить, только надо тренироваться и все получится. Это я так говорю, это я сам себе, потому что у меня тоже вариантов читать. Я, конечно, легче мне выпуск записать, говорить на русском, чем читать на корейском. Так, вот здесь у нас, вот эти все у нас... Йог, да? потом а, с а, санки, и э, кик они у нас в почеме как, как приглушенное приглушенное приглушенно. то есть например если здесь будет оно стоять сок сок мы, мы не скажем сок, сок как в, в русском языке мы его прошли сок сок сок она бы у нас никуда не делась, не проглатывалась, а так она у нас будет... Сок.. Мы как бы ее произносим, но проглатываем. Ну, не не все понятно. Это у нас так она и читается. Да, где-то пишут, что на каком-то сайте прочел что иногда как D. Так, вот эти все у нас... Тигги, счет сам счет тевид, тевид, тевид и хид, они у нас все читаются в подчиме, как тегвид проглатывается, да? Например, там код, код. То есть независимо от того, какой пишется. Вот либо это, да, счет, например, буква счет, тоже в подчиме здесь. Вот, вот этот согласный, да, счет. А мы читаем счет. Не счет, не счет какой-нибудь, не счет, не счет а счет. И также все это касается вот этого. Все в читается вот так и проглатывается. Риль, риль у нас это риль. Да, мим это мим. Пип и пи. Пип. Тоже как пип, и Проглатывается. М. Это м. И такой звук. Так, вот это у нас вот в основном. Это что? Таблица, это тоже она есть в группе ВКонтакте. можно скачать. Так. И вот дальнейшие эти правила. Там что у нас будет? Это правила, которые были выше, это... Ассимиляция. Ой, вернее, нет, это в почиме, да. А еще, да, тут еще одна, по-моему, это попозже я напишу. Там, по-моему, переписчик, что ли было. А еще одно, это у нас, это у нас сама непосредственно ассимиляция. Сама ассимиляция, но это, наверное, в следующем выпуске. Сегодня про печать. И вот печать, да, мы начинаем. Печатать слово какое-нибудь. Вот раскладка. Тоже поставить ее. Здесь правая кнопка у нас. Правая кнопка. Параметры. Да. Корейский. Здесь мы... У кого нет, да. Русский. Вот у меня корейский. Здесь мы можем... Английский. Да. Да, мы можем хоть угодно, сколько угодно поставить. Не все, не все они есть, какие, может быть, нам хотелось бы. Ну, там для других каких нету, это особо надо, может быть, по-другому ставить, да, для каких нету сейчас шрифтов или раскладок в Майкрософте. А тут-то очень просто. Добавить нажимаем, и там целое вот все, все, что хотите. Вот какие хотите. Хоть на тайландском можно добавить, да? Вот корейская стоит клавиатура Microsoft. Такая. Вот тут галочку ставим. Окей, добавить, и все, и все. Вот можем. Хоть на лаосском, хоть на кхмерском, да, хоть на каком хочешь. Ну, если у меня будет... У меня сейчас 4 раскладки, если у меня будет 5 раскладок, это, конечно, будет жесть. Я и так сейчас печатаю. Не пойми, как люди не понимают. Ну, потому что да, потому что приходится же все время э, переключать. Там запятые туда-сюда. Вот если бы у нас была еще запятая, на, нормально. То есть все наши знаки были бы на русской раскладке э, и не приходилось бы переключать. Вот. Кто бы изобрел такую клавиатуру чтобы э, не приходилось бы переключать все время тогда бы и побольше да побольше бы можно было текста напечатать и вообще какую-нибудь клавишу для переключения какую-нибудь одну куда-нибудь вот поставили было вот я так мечтаю да чтобы можно было переключаться на разные шрифты Здесь кириллица, латиница можно поставить. Почему я смотрю на санскрит? Мне просто интересно. Действительно ли санскрит? Клавиатура. Просто интересно. Вот, это это я на примере, да, на примере. То есть вот, допустим, также вы и корейскую поставите, как я вот уже говорил, да. Русский тут русская. Может быть, русская машинопись там. Ладно, не будем экспериментировать. Сейчас мы не об этом. Вот, также поставите корейский Microsoft. И все. Вот. Теперь у нас прекрасно еще санскрит. И замечательно. Санскрит нам тоже не повредит. Вот. И здесь, пожалуйста, вот. Ну-ка, интересно. О -о -о. А, ну то есть здесь, видимо, таких это нет. Вот и печатаем на санскрите. Пожалуйста. Самые... Осталось только да, изучить вот эти вот буквы. И на санскрите мы можем спокойно печатать и переводить, и читать. Как видите, красиво, очень удобно. Вот, поставим. Ну, санскрит я не знаю, поэтому мы поставим корейский. Тут, видите, еще А буковка надо нажать левой кнопочкой, чтобы получился у нас слог К. Да? И все. И начинаем печатать. Да, начинаем печатать, но... Но при этом начало мы берем с левой части. С левой части. Видите, вот левая часть. У нас все буквы... Странно, а почему это А, да, а, все буквы согласные, даже если сгласный слог начинается, одна гласная никогда не пишется. Всегда она вот с этим... ИН, да, но он не читается тогда, когда он с Перед гласной он не читается. Поэтому у нас всегда слог начинается с согласным, какой бы мы ни брали слово. Например, напечатаем сарам человек, да? С у нас вот мы видим, да? Потом А, А это у нас вот она. Ну, то есть это надо успеть, пока он, пока он у нас Видите, как бы печатаем мы, да? Он начинает у нас так, как слог, слоговая, у нас три, может быть, буквы 4, он ждет, что мы дальше тут сделаем. Вот мы А, тогда получается слог. А потом еще нам нужен рейль. Но рейль у нас, вот видите, где надо печатать, не с левой части, а с правой. Вот. Вот, тогда у нас получится трехбуквенная. А если будете нажимать справа, там тоже же ведь есть триль, вот он, да? А что я печатаю вообще? Сарам вообще не так печатается. Извините, это у меня, это я просто по показывал так. Са, да, все правильно. Это я просто показывал как пример. Но тут даже не надо пробел нажимать, просто можно са, са. А вот в том-то и дело, что этот у нас следующий слог идет. Это первый слог СА, а потом Рам. А Рам идет вторым слогом. Поэтому да, печатаем вот с этой, с этой стороны. С этой стороны печатаем. Где у нас тут также? Потом А. А вот внизу в подчиме они слева берутся. М надо переключать приходится, поэтому вот им у нас вот тут в уголку сарам, вот сарам это у нас ой да вот так теперь неизвестно сколько мне придется человек так и теперь э, еще сарам сарам сарам это любовь Са. Ра. -м. Любовь. Сара. Любовь. Вот, ну, можно. Можно, конечно, что-нибудь посложнее взять. Посложнее. Ну, еще давайте. 3-4 слова напечатаем. Потом я хочу еще в выпуске сделать такой словарик тоже. Чтобы его сразу, ну, в варде, может быть, да. И чтобы тоже человек мог э, скачать себе словарик этот, пользоваться этим словариком. А, потому что так удобнее. А, вот. Еще приложение. Да, я сейчас пользуюсь в, э, в телефоне приложением. Ну, оно с рекламой, правда, да, там всякое такое, разные рекламные объявления выскакивают. Но, тем не менее, там можно выучить, ну, как бы, я не знаю, насколько это хорошо, нехорошо, но, по крайней мере, там есть картинки, и в виде теста, как бы, выпадает. Можно выбирать картинку, можно. но ну, в принципе, это тренирует немножко чтение, потому что так, так немножко, да, там чтение, произношение, картинка, то есть... Слов там порядка, ну, бытовые, как бы-то в основном бытовые, человек, быт, что его окружает, овощи, фрукты, еда. Вот такие вот вещи там. Это может у кого-то и стоит такое приложение уже. Но почему я говорю, что да, полезно, конечно, это очень здорово. Но я еще к тому хочу сам себе сказать, что надо... Учиться составлять предложения, потому что без этого, ну, много слов выучишь, конечно, но тоже как-то составлять, и именно, чтобы кто-то их еще и проверял, и кто-то на них еще отвечал и, на эти предложения, то есть общение, да, переписка, вот это все. И поэтому я, конечно, очень грущу по, по э, сервису, который был, ну, там, правда... Не в таком широком смысле, но можно было переписываться там, да, с людьми из разных стран, поэтому ли в был такой сервис, и вот я очень жду, пока будет еще такой сервис, и можно будет переписываться, да, или где-нибудь найти, ну на Ютубе можно, конечно, но там не очень-то развернешься, хотя там довольно-таки широк и широкий круг, да, на Ютубе общемировой. Вот. Ну, может быть, я еще что-то не знаю, каких-то ресурсов, но какие я найду по общению, я все это буду ссылки выкладывать. Ну, также там, да, очень много на Ютубе непосредственно корейских, там и новости. Вот что касается корейской речи, да, можно слушать. Новости, смотреть разнообразные видео, передачи, то есть там глаза разбегаются. Это, мне кажется, очень хорошо. Так, теперь что нам надо? Печатать что-нибудь посложнее, да? Тёгын как раз. Тёгын. Хороший. Да, вот слово. Как раз, чтобы были ассоциации какие-то. Ассоциации. Тё. Потом нам надо... Вот, как, как это напечаталось, да? То есть, тигыт мы печатаем с левой части. Вот, тигыт. Потом у, о. Вернее, не у не и не о, а о. Тё. Тё. Хын. Тёхын. Вот он у нас. Гласный звук, вот он у нас. А потом... Печатаем из правой, из левой, вернее, части, вот, вот он у нас, heat да? Tjogin, хороший, добрый, хороший. Так, теперь мы печатаем. Печатаем мы вот так, да, потом И, это у нас, вот, И. И печатаем, где S у нас. Здесь приходится переключаться. Так, вот. Тёгаем. Хорошо. Хорошо. Или хороший, правильно. Может быть и хороший. Жиши пиши с буквы. Я уже, честно говоря, путаю жиши уже, с какой буквы писать, с буквы И или с буквы... С буквы... Вот тоже я говорю, что... Почему я и русский еще тоже сам делаю уроки русского языка для иностранцев, а сам русский забываю. Забываю я, русский Жипиши с буквой И. Все правильно, но мне почему-то все время кажется, что это неправильно. Может быть, от того, что в других языках по-другому, так. Ладно. Так, что еще? Ну, еще одно какое-нибудь слово. Давайте с шифтом. Чтобы Shift зажать нам. Вот попробовать. Потому что это-то я не выучил. Здесь у меня раскладка перед глазами лежит на бумажке. А вот. Раскладки вот этой у меня нет. То есть, видите, наверху, да, это надо shift зажимать. Причем здесь гораздо больше, мне кажется, вот в этом... Ну-ка, зажмем-ка мы shift, сейчас попробуем. Так. Да, видите, 4, 5 тут теперь. До 5, до 5. А здесь у них нету этого. В четвертом нету этого. И в пятом нету этого старая что ли у них раскладка не знаю что у них там под третьим а, а а у них здесь шифт -а и неправильно да под цифрой три у них здесь идет другое совсем ну да это может быть немножко уже устаревшее Но здесь есть вот кто тут в каком году здесь это есть информация а ну видите может быть, 2011 года. Ну, конечно, могли они изменить. Но в основном, в основном так все вроде бы правильно. Давайте больше не будем печатать, мы просто проверим, так это или нет. Сейчас вот этот ряд напечатаем. Так. Следующий. А, тут уже идут... И дифтонги тоже. И дифтонги тоже, да. Мы просто сравним, просто если не, не брать это как за образец. в принципе, тут все правильно, как, кроме чего? Кроме того, что кроме того, что shift, где зажимаем, да, здесь у нас, видите как? Здесь у нас идет пип. Пиптит. Вот здесь тоже не то. И это все так. Где, где R следующее? Понятно. То есть это перемещено. Теперь у нас третьим вот сюда. А, вот это вот с этим перемещено. Сюда. Понятно. Так, здесь у нас А. Тигет. Это все правильно. Это все правильно, это все правильно. Так, и здесь у нас еще дифтонг. Тоже он переместился вот отсюда. А, понятно, он сверху вниз переместился. Ну, клавиатуры разные, понятно. Так, потом, что у нас тут все правильно, правильно, правильно, правильно. Вот, и принцип такой же, да, то же самое. Мы печатаем под чиме. У нас вот два, две согласны. Или вот этот, допустим, мы печатаем его. Почему вот здесь, допустим, в первом слоге, да, неважно в каком, что во втором мы печатаем его с левой стороны клавиатуры, а потом опять печатаем с правой, начало слога с правой. Вот и все. И так печатаем. Вот попробуем что-нибудь хорошее еще напечатать. Слово какое-нибудь вспомним, какое мы слово, слово вспомним, такое напечатаем. Ую, например, ую, ую. Ую это молоко, или ую, но я говорю ую, приложение мне подска... говорит, озвучивают ую, ну, может быть, она лучше знает. Тут все просто. Так, ию, молоко. Ну, здесь я не буду пока писать, это не словарь, это просто кому надо, как печатать. Запомнить. Просто многим это не надо. Многие сейчас, молодежь, они общаются в телефоне, там же в телефоне по-другому. У меня нет на телефоне корейской раскладки. Я хочу поставить, чтобы можно было там в приложениях тоже в телефоне удобно тоже это повторять. Где-нибудь едешь, в транспорте или где и слова повторять можно учить, и можно и печатать. То есть есть проверка печати. Там не только для корейского есть еще приложение. Ну, в общем, это... Может быть, какие-нибудь получше потом выйдут. Словарь, вот я скачал, там сколько-то слов. То есть один мне не очень понравился, а второй. Не обязательно даже с озвучиванием просто, чтобы какое-то слово, да, не искать в таких этих самых. То есть, точно, словарь. Google-переводчик же это не словарь. А электронный словарь это электронный словарь. Там все точно. Слово, значение слова. И не, надо, и не надо гадать, что он нам приведет. На Google Переводчик, конечно, можно помочь, да? Вот, мы, когда все слова уже более-менее. Например, Google переводчики, если вы пишете письмо, допустим, вот у меня был такой, я писал, опять-таки в Институт э, короля Сиджона, по-моему, на Фейсбуке обращался. И я написал, Google перевел, здравствуйте, уважаемые, что-то такое написал, как по высшему корейскому разряду. А, Google мне перевел, я ещё тогда не умел печатать, а Google мне перевел аньон, там все такое, все по самому как будто привет, как будто я там, да, как будто, будто бы мы там уже сто лет знакомы, да, и пуд соли вместе съели, то есть такой простой, простой, дружественный стиль. Поэтому, конечно, он не будет, он Google не, не, почему-то не печатает, а не вот так. То есть, здравствуйте, печатаешь, он переводит о нем. Даже не о нем он не печатает, по-моему. Вот, поэтому, ну, надо помочь, наверное, Гуглу в этом. Это я не вам, это я себе говорю. Что еще? Молоко, да? Ну и два моих любимых слова. Любимых моих слова: Иса, Уйтя. Иса это врач. Тоже печатаем. Также все. И у нас... А ну дифтонг, он просто печатается. И потом И. И все, Тут ничего такого не надо. Потом Са. Са Иса. Иса врач. Итя. Итя стул. Вот. Ну и в конце выпуска хочу посма... хочу показать... Вот она полностью... Здесь... Здесь разнообразная каллиграфия. Вот, читать можно тут вывеску. Так. Таль или так. Так. Сейчас. Так. Это, по-моему, что-то такое. То ли курица, что ли, что-то такое. У хян тён Щик. шик, шик, т тён... ⁇ м, та, т Щикса... ⁇ чу. Твэ... т ⁇ м, да, т твэ... ⁇ м, твэ... т ⁇ м, т ⁇ м, твэн... т ⁇ м, т ⁇ м, Ассимиляцию надо мне, конечно, повторять. Пак, мин, пак. Пек. Пек это, по-моему... Пек это 100. Сук. Пек... С... Э, пек... Сум. Сук. Сук. Так, пик сук. Вот, что-то еще здесь, да. Тоже такая каллиграфия. Клавиатура. Вот она, видите, как сделана у кого-то. Наклеена. но это у того, кто уже быстро печатает, наверное, так наклеено. Я-то хотел бы все-таки способ слепой освоить. Так, это вот кто-то делал. Вот видите, здесь кто, кто у кого работает, здесь все внизу написано. Это на вики-складе такой есть. По дифтонгам здесь А. Вот это, кстати, о порядке, да? А. Э. Я. Е. Так, это опять. Вот это старая. Старая, старая. Вот так было раньше. Да, тут кто-то печатал, тоже старался. Тоже здесь. Шрифты разные, можно и каллиграфически красивый. Разным. Вот это Корея. Здесь по-разному написано. Видите как? Вывески. Вот. Сон Сондан. Як куб. Як. Сондан. Як. Что это такое? Неизвестно. Так. Томпи могиль. Макиль. Указатели. Ну, видите, как бы иероглифы тоже используются. Почему я говорю, что мы учили и надо учить, потому что они тоже используются. Вот как интересно. А это такой шрифт, как бы он немножечко по-другому. Ну, то есть это более, такой, скажем, печатный, да? Тут какие-то вот по точкам. Вот это красивым каллиграфическим более-менее. Да, вот с такими, как я уже говорил, такие черточки. Обозначавшие, обозначавшие небо, да, человек. И это энергия. Это в гласных звуках. Энергия вдоль земли. Mm. Энергия вверх направлена. О, о. о, это наоборот. То есть если А от человека, О а, как бы выталкивая. Но это так там нас в первой школе учили. Это в моих видео тоже это я говорил все. Че сонгиль, Это так в Северной Корее называется. Хангиль это в южный. Тёсонгль, хангль. Тёсонгль. Вот это в школе тут. Вот такой знак непонятный даже, что такое он обозначает. Это дифтонги тут, согласные дифтонги. Также это сан... Да, у нас тут. Сан киёк, сан тигыт, сан пиэп, санк счёт, сан Ки, ты, пы, и ти. На всякий случай. Так, тут тоже у нас, ну, здесь немножко транскрипции. Не будем мы это сейчас разбирать. Я просто говорю, что шрифт какой. Красота. Это я не знаю, что такое. Тоже не знаю. Вот. Вот тут тоже разные шрифты. Можно посмотреть. Кулимте. Кулимте. со те. Тут. Тут тем те. маль Мал. Мал. Мал. Мал. Мал. Мал. Мал. Мал. Мал. Мал. Мал. Мал. Мал. котик Мал. котик Мал мальгин Котик. Патханче. Патханче. Вот, ну как-нибудь выпуск я посвящу. Наверное, минут 45 буду только читать. Страшный выпуск. Никто может его не смотреть, потому что я аж читаю с ошибками. Вот, здесь же я сам учу. Что я еще хотел показать, вот на тоже напоследок. Вот это... А, ну этот сайт, кстати, да. Я почему его не показываю и не пользуюсь, потому что я тут ссылку поставил на свою страницу ВКонтакте, сослался, она потом пропала. Вот, я даже не знаю, почему тут свои какие-то у них правила. И поэтому я тут, в принципе, можете зайти. Это всем, наверное, известно здесь зайти, учить. Вот здесь я, кстати, прочитал, что у людей, ну, в комментариях здесь. Что можно зарегистрироваться, да, и э, на сайте, и э, оставлять комментарии, и ВКонтакте там связаться, кто хочет вместе учить, у кого сложности. Вот здесь можно читать упражнения. Хаксен им не да. Чонин кича им не да. Китя им не да. им не да. Сонсенним им не да, кипунин уйса им не да, тюнин хвака хуаг... им не да, хвага хвака им не да, кипунин а... са обка им да, са обка им не да. Этот са... да. можно проверить тоже. И наоборот. Чёнин Хаксен анимнида. да. Ну да. Чёнин Хак Хаксени Аним не да. Кёсу Ним Аним не да. Чёнин Мокса Га Аним да пунин но тон тяга они мне да Кпунин исаага они мне да Кпунин тяага они мне дапунин киса га они мне дакиага они что тут еще? И вопрос. Вопросительная форма. Хакценника. Ну, тут, тут, тут, наверное, надо более вежливо, если спрашивать. Ну, не знаю, может быть, то есть вы поставить местоимение или а, та, та, тащин. Тащин. Тащи, может быть. Хакценника. Саупкаемника понимаю он к кипунин а, кипунин нам тяимника кипунин ее тяимника кипунин но и намника кипунин тякаимника ну и тут да тут в комментариях читай, можно прочитать тоже знающих людей, вот. А я то на самом деле не это хотел показать, я хотел показать Википедию, Википедию, как правильно, не знаю. А, ну тут мы будем очень долго тогда с этим всем делом базиться. Вот, если кто хочет, на этом сайте может, просто я не знаю, с ним не умею работать и не хочу, потому что мало ли, знаете, я буду, сейчас я просто снял, ссылку я могу дать, но, но просто тогда получится, что как бы мало ли, напишут, если они удалили мою ссылку с контакта, то может быть они напишут, что я видео снял, пожалуются, мне видео заблокируют, я стараюсь, он уже почти минут сорок не знаю. А, да, а что же я ищу-то? Порядок. А, букву в языке. Да, что я именно хотел показать-то, да. Ну, может, все это, кто интересуется, уже читали. Вот видите, как красиво. Хангль. Вот что я порядок да да. Видите, почему говорят, что да, иероглифы не иероглифы. Конечно, кто уже корейский учит, тот знает, что это не иероглифы. Иероглиф, и, иероглифика там есть, да, она в Южной Корее, да, до сих пор. То есть там и упрощенная есть, вернее, записанная вот эта вот хонча, да, это, ну, я это в этом совершенно не разбираюсь. Мы учили, как бы, когда числительные, учили, как их по-китайски записывать. Вот это мы читали. И нам говорили, что там в журналах и в книгах вы можете встретить э, китайские иероглифы. Поэтому э, есть даже такой предмет, кто учит, тот знает, тот знает. в институтах. да, э, Иероглифика для изучающих корейский язык. То есть это обязательно. Обязательный предмет. Именно для тех, кто хочет, хочет серьезно заниматься. Вот, видите, что было? Десятый царь запретил изучение. Да, вот так вот. А царь упразднил. Вот один царь, да, один царь создал, другой царь... Да, охладело, они охладели. Вот, вот бывает и такое, представляете? Что делается? Ну, Япония, да, это известная тоже история, когда они запрещали, когда... А. Ну, в КНДР да бывает. Вот видите, видите, как попробовать провести инициатор да реформы. И вот что случилось. Ну, это ладно, это вы сами можете почитать. А я что хочу сказать про порядок? Порядок посмотреть. Тут да и про темные, про светлые, гласные все есть. Про дифтонги тоже все есть. Вот, южнокорейский порядок, вот как-то так. Но мы пользуемся, вот раньше учили, пользуемся больше северокорейским. Потому что, видите, как стоит. сан киёк, да, не тигит, сан тигит. Риль, мим, пеп, сам счет, щёт, не щёт. не тигит, сан тигит, не не не не не не а э я и м а э я и е о е ё ё у в в в у в в ю и и вот, а это вот, который мы учили. Киёк, ниндз, тигит, рель, минь, и. потом все остальные. Вот, ну тут, тут по дифтонгам, да, нас обрадовали, что вот эти сливаются, они уже по произношению. То есть вот эти, да, у нас сложные, которые. В, в, в, вот этот вот В, В. Там, на этом сайте, почитать И это тоже сливается, тоже «ве». Практически не, неотличимы. Ну, то есть, да, например, читаешь, когда, например, «тве» в слове, там «тве», вот этот «тве», да, тоже «тве» идет. Те, ну, когда уже больше слов будет, да, какие-то окончания, там используются эти... Гласные звуки, дифтонги, и эти часто очень слова будут употребляться, и это все запомнится. Как читать, там ничего такого сложного нет. И вот она, видите, как бы даже в разное название. Киёк, киык. У северных корейцев ниын. Тиыд, тиыд. Просто. Рииль, миым, -эм", пиыб. Щиот. А у них щиыд. Иын чуд, чуд, чуд, чуд, бьют, чуд Вот так прекрасно все и вот эти вот Санки Йок, но ну, у них соответственно, а у них не Сан, у них Твен, Твен, Твен Кьок, Твен вот, дифтонги. А, Э, Я, Е, О, Э. ЙО, Е, У, ЛА, В, В, Э, У, ЛО, В. А, нет, подожди. А, да, «в». Вот практически неотличимы. «Ви», «ю», «ы», «и». Да, вот хотелось бы так, так вот написать их всех. Написать их всех, да, подряд. Мы, мы же будем, мы же будем, как вот алфавит мы говорим по названиям, да, мы говорим «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», Йо «Ж», «З». Вот так бы хотелось бы написать тоже в порядке их но там говорится когда алфавит да там не говорится хотя подождите есть название букв ну хорошо киокнин триль мим счет и он пип и потом а, Э, Я, Е, О, Э, Ё, Е, О, В, В, В, У, В, В, В, Ю, И, И. Да, все это побыстрее. Ну вот, собственно, и все на то что... то, что я хотел сегодня. Да, вот эти, эти слоги, система слогов, да, вот. Двухбуквенные, может быть, такой, такой. Трехбуквенный, такой, такой и такой. И четырехбуквенный. Ну и все, четырехбуквенный, а больше не бывает. Так что ничего сложного. Вот, всем спасибо. Да, кстати, интересно, да, рассматривался проект. Представляете себе. Я вот как это почитал, очень даже я удивился и э, даже страшно стало. Но ну, представляете все это писать еще в линеечку. Нет, я я я про я против. Ну, кто я такой, конечно. Ну, но, но вообще-то мне нравится система письма корейского. А это все писать в линейку. Но нам-то привычнее, конечно. Мы тогда бы и не мучились, и записали бы, да, писали бы так и писали бы все в линеечку. У кого какие, да, у кого какие интересные идеи. По языкам, да и по буквам у всех э, разные идеи трансформации разных алфавитов. Вот, всем спасибо, всем удачи. Э -э с вами несколько минут корейского. До новых встреч.